Хм кровь Что я изучаю? Есть что-то интересное? А может такое больше типа ничего нету интересного? Ну, кровь еще. То, походу, ничего интересного? Ну, вообще ничего нету По фактам Согласны? Так, ну здесь очень странно, здесь... Подождите, Мэйби maybe... Мэби должен на тарелку смотреть? Окей, okay, я убрал, а что толку ничего не дало Вот так-то лучше! В локе с лифтом пример таких скрытых кристалликов Встань возле лифта и подними Га э Гайды в жопу себе засунь, окей okay. А, что-то что изменилось? погодите